Попил, блядь, кофе. Доброе утро. До 40 лет вообще не занимался спортом. Только в детстве. Хоть Теперь надо подтянуться. Каждое свое утро я начинаю с ответа на письма. Просыпаясь, а это обычно 5-6 часов утра, я гуляю с собакой. И уже просматриваю уведомления, что мне пришло, кто мне написал, что спрашивают, А потом иду в спортзал, генерирую примерно в своей голове все вот эти вот ответы. И уже возвращаясь домой, позавтракав, приняв душ, я сажусь за ноутбук и начинаю все это разбирать, начинаю всем отвечать. В принципе, наверное, у каждого построена работа таким образом. Вот я из тех людей... Вот. меня даже жена за это ругает, который не может не ответить на сообщения в течение нескольких минут. То есть я не могу, чтобы сообщения висели, не могу долго ждать, а потому что у меня интернет-магазин, у меня, так сказать, свой бизнес, и люди обращаются ко мне для того, чтобы что-то приобрести. когда-то давно я работал в магазине в большом интернет-магазине сначала курьером потом менеджером потом был генеральным директором в таком магазине вот и я всегда старался делать так чтобы клиент обращаясь к нам сразу получал ответ потому что ну я сам такой человек, если я что-то заказал в интернет-магазине, мне не ответили в течение часа-двух, я иду в другой интернет-магазин, потому что я сейчас хочу это купить, я проанализировал там, с помощью поисковиков различные предложения, нашел интересное для меня, соответственно, я делаю заказ и жду, когда мне ответят. Если мне не отвечают, а у меня, у меня же желание, мне хочется приобрести это именно сейчас, потому что у меня есть на это время и, соответственно, эмоционально я настроен на совершение покупки, то если мне не отвечают, я иду к другому. Сижу, смотрю фильм про рокобеля в Украине, классный, документальный. Рекомендую всем посмотреть, он уже есть на YouTube. Презентация была в Карибин Клабе в Киеве 1 марта. Вот сегодня, смотрю, он появился в YouTube. Вот пока сижу тут по делам. Быстренько его вот, практически уже досмотрел до конца. Классный фильм про музыку, очень интересный, поэтому даю ссылочку. В описании ролика обязательно посмотреть. Общаться с реальными людьми. Ходили друг к другу в гости, переписывали там пластинки, даже кассеты скорее. Все это было да так более ценно, более ощутимо. Сейчас легче все достать, найти. Отчасти теряется вес из-за этого и ценность. Соответственно, когда обращаются ко мне, я стараюсь сразу ответить клиенту. Сразу его проинструктировать, проконсультировать, предложить ему удобный вариант оплаты, чтобы это все быстро было. И также быстро отреагировать, оформить то есть заказ и отправить его. Вот это Яна, и у нее теперь есть сумка HardRide. Покажи сумку. Я ее уже прямо тяну. Классно. Классный, а сюда можно что-то захватить. Что-то настолько, что очень-очень свое. Это ты мне написал? Серьезно? А что еще? И я теперь буду с такими штучками ходить. Я тут где-то прилеплю на, ноту, або на телефончик, и у меня есть аберна, Для меня важно, чтобы человек, обратившись ко мне, ушел довольным. Иногда бывает такое, да, то, что я очень занят, у меня есть какие-то дела, и мне в это время пишут, я не могу ответить, но я вижу все эти уведомления, и а, стараюсь найти все-таки а, минутку для того, чтобы уделить внимание клиенту и ответить ему, и... Okay. Um. <laughs> yeah. А я не фотографирую, а видео снимаю. Все равно спасибо. Благодарочка, благодарная. Ай, меня он тронул за песен, но Я очень давно хотел. Потому что я плохо могу объяснить по телефону, что человеку, что он хочет. По телефону трудно показать витрину магазина. Для этого и существует интернет-продажа, для этого существуют интернет-каталоги, интернет-магазины, где человек может посмотреть все картинки, он может почитать все описание и найти ответы на все свои вопросы а уже если на эти вопросы он ответа не нашел он может позвонить и что-то спросить но обычно звонят для того что а посоветуйте мне а как это выглядит и соответственно все равно после телефонного звонка ты посылаешь человека на сайт <звы> Пока мы приехали пока мы настроились вот наконец с вами <звы> С вами Табамир Борода и группа Гипнотюрс и сейчас противодим что-то непонятное. которые падают в корзину магазина, они сразу летят мне в Телеграм. Телефон современно беззвучным, но для того чтобы вовремя на все реагировать, я пользуюсь фитнес-браслетом вот, от Xiaomi, куда приходят все уведомления. Я специально настроил так, то, что все важные уведомления приходят мне на браслет. В этом отношении очень удобно. Изначально я вообще фитнес-браслет покупал для занятий спортом, для измерения шагов. Для того, чтобы он считал сон, для того, чтобы он считал сожженные калории на тренировках. Но на практике, через некоторое время использования, я понял, то, что помимо этого всего, он мне очень удобен для оповещения. Если говорить о соцсетях, да, то, например, если я сфотографируюсь в каком-нибудь домашнем смешном наряде, вот так вот, это, это соберет гораздо больше лайков и шеров, чем э, выход там, новой песни, которая... Интересно, вы занимаетесь такими штуками, вы запариваетесь по поводу вот таких вот всяких уведомлений или все-таки вы просматриваете все эти дела в специально отведенное время там например, ага, сейчас я там занимаюсь этим сейчас я этим, мне не надо чтобы меня ничего отвлекало а сейчас у меня время на обработку там, заказов, корреспонденции на ответы писем или вы такой же задрот, как и я и блин можете все бросить ради того, чтобы быстренько-быстренько ответить клиенту вот. так вот, очень удобно собственно, шаги показывает время показывает Погоду показывает Плюс на несколько дней сразу Пульс Можно измерить Теперь вы знаете какой у меня Пульс Так, И вот они уведомления Про что я собственно и говорил И пять уведомлений Он тебе показывает От кого они пришли Кто написал Куда написал очень удобно. Ни для кого не секрет, что я плету из Прокорда, правда сейчас уже стал плести намного меньше, чем раньше, но э, все-таки иногда клиенты обращаются, плюс я обматываю ручки у кружек, э, ну вот такие вот дела. Вот. Но какого-то каталога, наличия цветов паракорда у меня никогда не было и нету, и, потому, и поэтому то есть, я всегда просто заказываю паракорд ну, тех цветов, которые мне нравятся, или те цвета, которые люди просят, вот. а все остальное все время складываю в свой чемодан. И когда люди просят, не, не знаю, как определиться цветом, и просят прислать мне фотографию цветов, которые есть, я открываю вот этот вот свой чемодан. Вот так вот делаю. А и, соответственно, фотографирую. Можешь сделать фото всех цветов? Да, конечно. А потом вот так вот переворачиваю, это убираю. Вот. Оп! Еще. Давай. И можно еще раз вывернуть Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш. Два, два три четыре.